Всем привет! После прошлого видео про 5 копеек 2001 года вы начали спрашивать, а какие монеты 5 копеек стоят еще дороже и какие бывают разновидности. И сегодня в этом видео я покажу вам монету, которая стоит от 3000 гривен. Досмотрите это видео до конца, чтобы случайно не выкинуть такую монету, а заработать на ней. И пожалуйста, подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить информацию о редких монетах и как на них заработать. Я жду. Ну что, поехали. Цену на подобную монету Украины я покажу вам с сайта Виолити. Ссылку на раздел, где можно купить редкие разновидности украинских монет, я оставлю в описании. Загляните, узнайте, что там сейчас выставлено на электронные торги из раритетов. Как видите визуально, эта монетка просто в невероятном сохране. Этот экземпляр в коллекции моего подписчика. Огромная благодарность за демонстрацию этой монеты в моем видео. Эта монета стоит от 3000 гривен. Она 2003 года. Но не все 5 копеек 2003 года столько стоят. Существуют две разновидности монеты этого года. Одна обычная. Да, бывало, что она стоила дороже своего номинала, но только если продавалась в большом количестве. Вот как, например, видите в этом лоте. А вот другая... Дорогая. О ней мы поговорим. Она гораздо дороже. В каталоге Игоря Тимофеевича Коломейца данная разновидность указана как 2ВАМ. Это редкая разновидность. Ну, Думаю, для многих это обозначение непонятно. Давайте посмотрим на реальном примере, как отличить дорогую монету. Самый простой способ смотрим на реверс монеты. Здесь у нас указан номинал монеты с изображением орнамента и гроздями калины. Мы видим, что он отдален от канта. Это заметно без замеров, просто визуально. Но чтобы убедиться полностью, давайте перевернем на другую сторону, на аверс монеты. Изображение на этих 5 копейках соответствует 50 копейкам 2003 года. Это можно померить обычной линейкой или штангенциркулем. Расстояние между крайними остями у обычной монеты 16,8 мм. У редкой монеты 16,3 мм. Оно меньше. И это связано с тем, что изображение на этих 5 копейках 2003 года совпадает с изображением монеты 50 копеек 2003 года. Вы видите ее сейчас перед собой. Мне непонятно, как такое произошло. Возможно, случайно перепутали... Или готовили к выпуску так и не вышедший официальный набор 2003 года от НБУ и 5 копеек отчеканили штемпелями от 50 копеек 2003 года. Кстати, есть набор, сделанный в Германии с некоторыми монетами 2003 года вот так вот он выглядит и давайте подытожим мы обращаем внимание не только на 2003 год а именно на размер изображения обязательно померите его линейкой или визуально посмотрите как удален венок от канта и друзья для удобства общения с вами я создал фейсбук группу, где можно задавать вопросы по монетам добавлять свои фото, приглашать друзей и участвовать в розыгрышах монет и денег Добавляйтесь, ссылка будет в описании. И конечно, просто обращайте внимание на деньги, которые вы получаете на сдачу. И удача и успех всегда будет с вами, потому что вы фартовый коллекционер. Верьте в свою удачу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, друзья!